Ну, несколько человек мне написали, с тем, чтобы я рассмотрел вот такой вопрос и вам об этом рассказал. То есть вот в Кемеровской области сотрудники скорой помощи стирают одноразовые костюмы и маски и выступили с обращением. Другие выступили с обращением. Вот я сейчас одно из таких стандартных обращений вам покажу. Так, так, так. Вот такое обращение стандартное. Скорой медицинской помощи города Иркутска хотим обратить внимание на то, что постоянно не выполняется распоряжение президента Российской Федерации, начиная с маских указов. Обещанные выплаты 25 тысяч, 50 тысяч рублей стимулирующего характера за особые условия труда в период пандемии COVID-19 всем работникам скорой медицинской помощи города Иркутска, врачам фельдшерам, водителям на 16.05.2020 года не выплачены. И, так, подождите, это я не то, нажал, хотел отключить в результате очередного моряка, нажал. Вячеслав Вячеславович, тут вот люди интересуются, почему им не выплачивают деньги за их работу, вопрос они обращают как бы безадресно. Да, мы видели, что безадресно. Почему бы вам не ответь, на него не ответить, не объяснить им, почему они остались без выплат. По-моему, и так далее. Ну, во-первых, чтобы на это ответить, нужно еще показать два сюжета. Вот один вот такой сюжет мне очень понравился, тоже про медиков. Скорой помощи сегодня дали паёк. Город Липецк, от Единой России ⁇ это место 25 тысяч. Или до 25 тысяч, вы так что-то не поняли. 4, 5, 5. То ли до 20, может до 25 ну, считай, тысяч. Здесь 5, 5 ингредиентов. каждый по 5 тысяч? 5 тысяч чай, 5, Раз, два, три, четыре, да, пять открытий. Это по 5 тысяч. Это мне 25 тысяч. А тут ты сегодня расстроилась, что деньги не дали. А я такой чай, наверное, даже ни разу не пила. Вот видишь? Спасибо, Единая Россия! И вот такой сюжет. Вот это вообще край. Я считаю, это дно. Это вот АлатРское ЦРБ. Нам подарок. Всем медсестрам вручили. По одному чаю. Пакетику. Импро. И по одной зефиринки на день медсестры нас всех поздравили. Чтобы мы погуляли, хорошо время провели. Вот такие подарки у нас дарит один медсестер. Администрации наш. Всем пока и до свидания. И вот теперь сами ответьте мне на такой вопрос. Зачем Путину платить тем людям, которым можно дать вот это говно вместо 25 тысяч? И они сделают только одно, покажут это в эфире, обращаясь непонятно кому. К Мальцеву, к турецкому султану, к Навальному. Причем абсолютно безадресно. Если раньше они стояли на коленях и просили Путина, там, Путин, помоги. Сейчас они даже на коленях не стоят, но слава богу, да. То есть, зачем... Путину вам платить, вот медики, скажите мне, вы же делаете все, что от вас требует, требует от вас, чтобы вы подделывали там различные подписи, вы подделываете, чтобы забрасывали за различных кандидатов, за партию Единой России, переписывали протоколы, все вы это делаете, ходите, агитируете больных. Это на первом этапе было, тогда было важно, когда Путин закреплялся, очень важно было, чтобы вас заставить, учителей вас заставить действовать в его интересах, вы абсолютно бесплатно или там за какие-то копейки действовали в его интересах, потом на ваших глазах главные врачи и все остальные грабят фактически больницы и вы действуете в их интересах, вы всегда действуете в интересах ушлепков, Всегда действуете в интересах воров и жуликов, так зачем вам платить? Зачем? Платят тем людям, которые могут навыпендриваться, которые могут выйти, могут оторвать башку, могут проявить свою власть, а не народ. Народу платят, зачем вам-то платить? Если вам дадут денег, то у вас вообще может глупая мысль появиться, что. Вы что-то значите для путинского режима, да? что вы влияете на что-то. Потом вы за коммуналку попросите, скажете, очень много там денег берут, еще что-то попросите. Нет, вам не дадут денег, вам будут обещать и совершенно открыто вас кидать. Зачем вас кидают открыто? Чтобы показать, что вы никто, потому что если вдруг вы поверите в себя, то все, путинскому режиму конец, он только на этом держится, на том, что вы верите, что вы никто и ничего сделать не можете, да, так что, просто нужно что сделать, да, раньше вот стояли на коленях, но сейчас встали с колен,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 Что вы получили? От хрена уши. Потом их соединили, эти майские указы и нацпроекты в 2018 году. Вот уже два года прошло. Что вы опять получили? От хрена уши. Почему вы думаете, что вам от хрена дадут что-то другое, кроме ушей? Это бесит просто. Честно я вам скажу, просто бесит. Вы взрослые люди. Вас обманывают 20 лет в цвет, издеваются над вами, загибают вас выполнять... Преступную работу, преступление совершать вас заставляют, а вы плачете, что вам денег не доплатили. Вот в Бельгии врачи, как раз вот новость, протест врачей в Бельгии. Медики повернулись спиной к премьеру. Я думаю, что они не столько получают, сколько российские медики, да. Наверное, раз в 10, а может быть, в 20 больше они получают. И премьер там не такая гнида, как Мишустин там или Львову Путин. Да? И почему, знаете, они могут повернуться к нему спиной, да? потому что он этого боится. Он этого боится, поэтому поворот к нему спиной это уже все, это последняя степень астракизма и будет он что-то делать, потому что если они повернутся спиной, а он ничего не будет делать, они повернутся лицом и надают ему пиздюлей, и он это прекрасно знает. Мишустин поручил за день устранить замечание Путина по выплатам медикам, так что медики, что вам обращаться, подождите до завтра, вот он сказал ему нужен один день, за день они сейчас устранят, вы в это верите? Нет, вы в это не верите, я не верю, Мишустин не верит, никто в это не верит, зачем говорят? А потому что можно вам такое сказать. И знают, что завтра будет все то же самое, но никуда вы не пойдете. И ничего вы не сделаете. То есть это вас посылает открытым текстом. Вы можете понять? Вас посылают открытым текстом. А говорят, просто представьте себе, если бы Мишустин, там Путин вышли и сказали, врачи, какие врачи, нахуй идите. Ну тогда вам что-то пришлось бы там предпринимать, как-то говорить там. Ну, наверное, они там неправы, они там зажрались, они там еще что-то и так далее. А здесь у вас есть очень хороший момент такой, да, когда можно сказать, ну они же обещали, зачем набрать дубину, там идти их выколачивать, они же обещали все сделать, но они же нас не обманут. Ну как же они вас не обманут, если они вас 20 лет обманывали? 20 лет и за дня в день они вас обманывали, ни слова не сказали правды. Я живой свидетель тому, я работал в органах государственной власти и каждый день видел, как вас обманывают. Я не выдержал, представляете, зампред Думы сидел на своем месте блядь, и не выдержал. Почему вы выдерживаете, я не понимаю. Против меня это не было обращено, это было обращено против вас. Я видел, как над вами издеваются каждый день, и я не смог этого терпеть, как вы-то это терпите».